Мне нравится идея Samsung. Я, Иванов Сергей, объявил голодовку компании Samsung. Пожалуйста, где бы ты сейчас не жил, перейди на сайт Samsung в раздел ⁇ Письмо президенту ⁇ и отправь ссылку на это видео. Помоги сделать Samsung лучше, разумнее, экологичнее, дружелюбнее потребителям. Голодовка Samsung – это не ультиматум, а последняя возможность достучаться до руководства корпорации Samsung. Samsung деградирует. Компания стала неразумной, неэкологичной, не слышит просьб, предложений и претензий своих потребителей, не признает заводской брак, не выполняет гарантийные обязательства, нарушает права потребителей. «Я голодаю». А готов президент компании Samsung лично встретиться со мной, простым человеком, простым потребителем Samsung. Цель голодовки Samsung – это личная встреча с президентом корпорации Samsung у меня на родине в Беларуси, в городе Минске, в моей квартире, без хайпа, без журналистов и посторонних глаз. Повторяю, голодовка Samsung – это не ультиматум, а последняя возможность преодолеть глухоту и слепоту бюрократии корпорации Samsung в отношении своих потребителей. Пожалуйста, не покупайте продукцию Samsung в любой точке земли до момента разрешения ситуации по моей голодовке Samsung. Подписывайтесь, ставьте лайки. И оставляйте свои предложения, претензии к корпорации Samsung. Я обязательно их озвучу при личных встречах. Я буду выкладывать правдивое видео о ходе моей голодовки Samsung и о ее конечных результатах. Вы будете в курсе всех событий. Мой вес на старте голодовки Samsung 6 апреля 2022 года 110 кг. Текст читаю, чтобы видео сделать, сделать максимально коротким. Уважаемый президент корпорации Samsung! Это электронная почта лично для вас. Язык переписки русский. Добро пожаловать ко мне в гости в Республику Беларусь, город Минск. Samsung. Смените все, кроме жены, детей и своих потребителей. С уважением, Сергей Иванов. До встречи!